The halal dungarad yawnai. Efti Так с нарраке, как Чик тикинаги ликинаги рдой чунмодой нагнадрдгохнатаан чунмодой нагнадрдгохнатаан Все тренировки у нас начинается с пеши мы разминаемся разогреваем мышцы и вот в конной стрельбе важно одно из важных это быстрая перезарядка то есть не глядя на руки заряжать с коня это не пешая стрельба где можно стоять статично это конная стрельба Ну вот, Сергей, вот, Сергей Хон, вот, новенький у нас в нашей Федерации, буквально около месяца да, занимаешься, ну, так вот, может, чуть больше. Пример такой показательный, в том плане, что верховой ездой у него почти было как ноль, то есть ее почти не было, верховой езды. Лучник, он опытный, вот именно калечным хватом у него опыт такой. У Южной Кореи он ездит на, на, на командировки и там он получил именно опыт э, традиционной стрельбы количным хватом в Южной Корее. Это очень такой, я считаю, опыт у него колоссальный в этом плане. И он, э, как лучник, я его знаю давно уже. Вот, э, интересом Интересно проявлял конный стрельбе, его тоже писал и э, пошел к нам. И сейчас занимается. То есть активно, сильно занимается. Правда, верховые езды, как такое у него, не был, ездил немножко. Ну, как бы не, не было большого опыта. А, позанимавшись, вот у нас, я смотрю, у него идет рост. То есть, он вчера вот мы с ним стреляли. Очень неплохие результаты показывают. А, Чингиз Натар был у нас. Летом приходил, он пробовал здесь, стрелял. Ну, ездил тоже. И еще другие парни. Вот Аралтан Абушинов, Эльдар а, Хараев. Молодцы вообще, посмотрите, мне понравились они спортсмены, ну действительно у спортсмены, постанов, жилистые, сильные, физически, крепкие. У, у обоих не было верховой езды. Ездили, вот я вот тогда вот э, всем говорю, вот, удивляюсь, то что они пришли. И на примере этих поснов я понял, что в принципе дело поправимо. И с любым можно поработать. Вот они не ездили как вот вообще не понимали не чувствовали коня не чувствовали что им делать им объясняешь они потом потихоньку, потихоньку буквально через две-три-четыре недели уже не поняли то есть спортсмены, спортсмены тело с ним владеет все они начали скакать начали стрелять прям сильные физические жилистые пацаны его начали попадать понравились мне то есть то что и самого им понравилось значит, то что они пришли не говорят вот, а с аралтаном разговаривать я говорят, в питере живу мне иногда говорят, люди ну там однокурсники, или там кто нибудь говорит вот ты же калмы, ты должен ездить. Я, я городской, там, ну я вырос, я не, я не умею, но мне стыдно. И он это осознавает, да, он пришел, я хочу хотя бы научиться ездить. А вот недавно, я смотрю, он там э, себя, ну, э, в интернете снял. В Питере вот есть прокат. Он сел на коня, если там по площади, где-то скачет, уверенно, так, как, уверенно, ну, наездник такой, знаешь, он прям чувствуется, что рысью, голопом прошел, такой. Прям красавчик, да? То есть он не боится уже. То есть он уже опыт получил. Молодец. Наша федерация открылась буквально, и года даже нету, с конца октября 2020 года. За это время мы сделали большую работу. У нас есть, мы базируемся, главный тренинг-центр в Калмыкии у нас, на Элисинском подроме. Все желающие могут прийти попробовать себя. В первую очередь надо просто попробовать. Сказать, пойдет, не пойдет. То есть надо сначала просто попробовать, и человек поймет, твое это или не твое. Вот. Сказать с уверенностью никто не может. Даже бывает... Приходят опытные наездники, попробуют, ну допустим, не получается или не нравится Бывают, придут опытные мастера спорта по стрельбе из лука, но не умеет ездить, там тоже свои проблемы какие-то. То есть желательно, чтобы человек был как пластилин, то есть была да, нулевая у него стрельба, чтобы его потом не переучить под конную. Индивидуальным подходом, индивидуальными занятиями, просто верховой ездой для начала, а потом уже конной он тоже может нагнать на верстать остальных а по обучению у нас э, аренда коней то есть мы здесь базируемся э, как бы за денеки вот мы сделали пробочное занятие 1000 рублей у нас так скажем да? почему ну, в основном они идут на карман на содержание этих коней то есть мы на этом не зарабатываем мы действительно у нас все идет на на нашем энтузиазме тех ребят кто Состоят федерации, все идет у нас на этом, держится. То есть у нас нету какой-то финансовый, у нас общественная организация. То есть и всех коней, всех мы купили за свой счет и инвентарь, седла, луки и так далее. Мы это все предоставляем. У нас есть тренировочные стрелы, тренировочные луки. То есть любой человек может прийти просто. И попробовать то есть ему мы обеспечим этим его можно попробовать если ему понравится он может потом в дальнейшем купить себе стрелы хорошие там колчан ну, грубо говоря если так по ценам сориентироваться кому интересно для тренировки лук можно купить от, от 5000 ну, китайский будет не очень такое качество ну только средний так скажем цена и качество за 5000 конечно получше там от 12 тысяч выше стрелы от 2 3000 карбоновые то есть для тренировок тоже они самые то самые крепкие самые вот, ко, потом колчан желательно колчан тоже там от 3000 допустим какой-то вот, допустим как вот у меня вот, колчан этот за спины вот но он подороже есть попроще подешевле есть поясные колчаны подготовить конных лучников достаточно за три месяца то есть так чтобы они если они предложены Тренировки, отношения к, к этим занятиям, они могут за три месяца подготовиться. Так, чтобы выступать уже на достойном уровне, так вот как средний, средний хороший уровень, не только у нас в Калмыкии, но уже и за пределами. Потому что наши ребята с первой группы уже выезжают, выступают на всероссийских соревнованиях и показывают неплохие результаты. И во всех странах хорошо стреляют юниоры. То есть юниоры перестреливают взрослых мужиков, так скажем, мужчин, да? Везде, во всех странах, то есть сейчас пока так, но допуст, через 10 лет непонятно, как будет. Вот в этом плане, поэтому России надо не отставать, Частно частности, в Калмыкии. Надо растить своих видео, своих детей спортсменов, тогда будет, тогда, чтобы наша молодежь была конкурентоспособная, Допустим, понятно, что мы, допустим, в данное время не можем, вот, вот мы сейчас взрослые, у нас какой-то свой потолок будет, и все, мы до него дойдем, и все. А самое такое, это будет все-таки второй, третий поколение. Ну и мое мнение такое, что именно наши дети пойдут дальше. Отличие от простого седла, то, что здесь повыше упоры. Лучше мы э, скачем стоя на стременах, то есть не сидим мы здесь. Мы стоим фактически здесь вот пространство и стремена. То есть у стандартных стреминат здесь, то есть вот так сидишь, а здесь под тобой, то есть ты встал и все. Прямо, мы ну, так скажем, на работы на ногах, баланс ловить. У нас есть федерации, люди, их мало видно, но это, так скажем, бойцы невидимого фронта, вот, на котором все держится. очень, ну, То есть они очень огромный вклад вносят. То есть это, это как вот в частности два коня Баттера Бадмаева, то есть Батер и его супруга Вика, очень огромный вклад вносит в Федерации Именно, ну, во всех планах. Они изначально, то есть Баттер он у нас обладатель зимнего кубка, первое место занял, вот. и с тех пор она как ему бы, понравилась. Вот он, это его хобби, то есть он не ставит там цель, что-то где-то побеждать, ему просто это нравится, он этим занимался больше всех, наверное, ну как бы один из, из тех, кто активно занимается, он тренируется для себя, для себя, для своего здоровья, он спортсмен, он занимается бегом, там. также он закаляется, обливается там, холодной водой, снегом, втирается, и плюс еще вот верховая езда, конная, конная стрельба, то есть вот, вот, вот, то, что ему нравится вот, по жизни. Все. Мы занимаемся конной стрельбой и одна, параллельно я веду соцсети. Именно то, что связано с конной связано с нашими тренировками, нашими турнирами, все, что связано в Калмыкии Коностребой в виду, То есть в Инстаграме есть так называем, страница, называется «Конная стрельба официал». На английском написано «Конная стрельба официал». Наши все турниры выездные. И самое главное, вот турнир, который мы проводили, у себя первые всероссийские соревнования, вот на, на Алисинском ипподроме, я тоже профессиональный оператор снимал. И вот буквально вот в скором времени, вот в августе месяце, Думаю, залью туда. Тоже интересно, там два дня соревнований, почти 4 часа э, просмотра, то есть, ну, видео, это очень интересно, это наши первые, А все наши спортсмены, э, конос, э, именно калмыцкие конные лучники и российские, кто приехали, там, и члены сборные. то есть, вот, интересно. Э, в ютубе называется канал, на русском, конная стрельба, на английском официал. Вот, допустим, я видео вывод, ну, допустим, снял. 4к хорошее видео все выложил у себя на канале а она не очень я не понял почему так оказывается а в тубе есть такое что если допустим мало подписчиков и мало активности то есть ну, молодой канал он э, каким-то таки там то есть два, два пути как он выкладывает два метода два способа и он выкладывает э, таки не очень качественно то есть Какое бы видео ни было, оно будет не очень хорошее, потому что мало людей. А кто как тогда, когда появляется много подписчиков, много активности, много там тогда уже будет 4К. То есть вот это будет то есть качественная картинка. Я удивился, что есть оказ такое. Поэтому ну, вот, желательно поддержка в этом плане. В центре круга мы поставили свою тренировочную полосу со всеми мишенями под разные маршруты. И там мы никому не мешаем, всем другим вот, лошадникам, спортивникам, да. Есть, да. Вообще, да, вообще никому. И нам никто, и мы никому. Мы свободно тренируемся там. Любой может прийти и тренироваться ну, по желанию. Забегая наперед, мы тоже создадим свой калмыцкий маршрут. Но чтобы он был не просто так название калмыцкое, а именно... Отличался и... чем-то, да? И отличался одно, он будет отличаться. Исторически обоснован. Почему мы говорим калмыцкий? Скорость, надо, да? Мы, мы не спешимся сделать делать ляп какой-то. Надо... Показать... Чтобы там была скорость и точность, да? И скорость, не скорость и точность, имею в виду, что наши предки так стреляли. Ага. То есть хочу покопаться в Ахии, узнать, хочу как-то наши... Вот недавно такая информация появилась, что еще 20 века, сейчас 20, век, 20 века у нас калыки бывают. То есть что-то, ну, какой-то там турнир или может там как то проходила, <свист> Узнать бы, какие правила, как они, куда они стреляют, что за мишень. Ну, то есть восстановить это и сделать нашу А там она по-любому была сложная. <свист> то есть оно, не будет там какой-то большой, простую мишень, они что-то да, делали наши. То есть вот обоснованный исторический факт, что, есть, сделать и вести этот uh, калмыцкий маршрут можно. Так, чтобы люди хотели к нам приехать калмыцкий. И поучаствовать по в этом маршруте, А да, да, да. он будет отдельный, то есть он будет... За ним будут вот отдельные призы какие-то, угу, Мы они угу. понимали, что вот, оказывается, можно в колнушку поехать пострелять, и чтобы они вот дома тренировали у себя, чтобы вот эти вот, колнушку пробовать стрелять, не только вот эти стандартные уже, но еще и есть свой, это уникальный калмыцкий Одна я. She's alright Stay. Yeah. Мы закончили тренировку сегодня, потренировались хорошо, готовимся мы э, к чемпионату России. То есть Наши спортсмены вот, э, самые сильные, самые достойные поедут, представлять нашу республику на чемпионат России, город Серпухов, который пройдет 27, 28, 29, 3 дня э, августа. В пятницу, в воскресенье, последнее августа э, чемпионат России будет проходить. То есть Потом в дальнейшем, следующее соревнование, это на Красной площади, Спасская башня фестиваля, и в рамках этого фестиваля будет проходить конно стрельба, турнир, и от Калмыкии пригласили меня выступить, и я буду представлять нашу республику в национальном костюме, то есть вот, все это будет проходить именно на главной площади нашей страны. Потом вчера пришло именное письмо, приглашение на 16 чемпионат мира, который будет проходить в Иране, город Тегеран. То есть от России два человека, это Сергей Одиноков и, и я вот поеду представлять нашу страну. Вот и сейчас основное это мое, это вот чемпионат России и чемпионат мира, то есть я и туда, и туда готовлюсь. И маршруты все знакомы мне уже, так что думаю, если подготовлюсь, думаю, все будет хорошо. Вот, так что вообще вот всем нашим подписчикам, зрителям, кто интересуется или кому интересно попробовать, можете прийти к нам сюда на ипподрому, попробовать э, пешую стрельбу, верховую езду, конную стрельбу из лука. Кому понравится, мы открыты, наши двери всегда, мы э, любой там, девушка, там, парень, там, без разницы, мужчина, женщина. Возрастных ограничений, гендерных делений нет у нас, э, ждем любых и поможем. Э, э, описание наших сайтов, э, соцсетей, все будут под этим видео, можете посмотреть, и сотовый телефон, контактный, так что мы ждем всех ты убил его. Все, всем спасибо за внимание. И желаю всем здоровья, в наше время самое главное, удачи и успеха во всем.